Ребята, привет! Добро пожаловать на наш канал или добро пожаловать назад на наш канал. Если вдруг вы заглянули к нам первый раз, то где-то вот здесь сверху и в описании ролика внизу будет ссылка на плейлист с началом истории строительства нашего чудесного прицепа. Но сегодня мы продолжаем разговор и сегодня мы, как видите, находимся снова внутри прицепа. Начали мы уже внутренние работы. И сегодня у нас будет разговор о колесных арках и урундуках. Вот такие колесные арки у нас получились. Смотрите, как они сделаны. Вот так. То есть это уже склеенная готовая деталь. Колесные арки мы сделали чуть больше, чем нам нужно. Почему? Потому что, возможно, может быть, когда-нибудь мы будем ставить наш рецепт на другую платформу. И вполне вероятно, что мы будем, возможно, опять же, колеса брать с большим диаметром. И из-за этого мы, как говорится, из-за страху немножко сделали колесную э, проемы для колес чуть-чуть больше, чтобы потом не плакать и не рыдать, если вдруг нам придется что-то менять. Ой, я уже стихами заговорила, смотрите скоро прям сборник выпущу. Ну вот так это выглядит, соответственно с этой стороны вот так заходит под этим делом будет колесо и далее сейчас поговорим про рундуки которые как вы помните у нас будут находиться с двух сторон нашего прицепа и будут идти прямо по вот так по стене грубо говоря как они будут выглядеть сейчас мы вам покажем а вот уже готовая деталь и это уже практически готовая конструкция рундуков но рундук будет идти еще на, до того самого на том самом месте, где я сижу, еще тоже будет его часть, то есть до самой стены вот с этой стороны. Здесь вы уже видите готовую деталь. Вот здесь у нас внизу колесная арка и на ней сверху конструкция рундука. То есть колесную арку вы видели в предыдущем кадре у нас. И вот на ней уже все готово, склеено и выпилено. Смотрите. Та -та -та -та <смех> вот такие крышечки у нас, да, вот здесь так, тоже маленький рундучок, но чтобы вы понимали, да, вот где я сижу, рундук дальше за моей спиной будет еще дальше продолжаться, просто он будет уходить вниз, то есть вот этот скос идет для того, чтобы мы не бились всеми нежными частями тела, когда, собственно, заходим в наш прицеп. Одинаковая конструкция будет с двух сторон, и дальше рундук будет продолжаться вот на такой высоте, да, то есть дальше вот так будет идти, чтобы, в общем, ну, не, не задевать, чтобы было удобно, когда бы, заходишь. Поэтому вот здесь вот вы открываете, да, и вы понимаете, что вот здесь маленькое такое отделение, туда, не знаю, можно детские ботиночки положить, какие-нибудь носочки, ну, какую-то такую мелочевку просто. А когда этот роббук мы делали, не хотела терять вообще ни капли пространства, поскольку, ну, мы понимаем, что здесь у нас не 35 тысяч квадратных километров, хочется, в общем, максимально использовать каждый-каждый миллиметр, и сюда вот тоже можно что-то положить. Ну, то есть конструкция, даже можете посмотреть, конструкцию крышки, да, как она выкидывается. Вот Здесь у нас петли, три шурупчика и все закрылось. Вот. Каждые вот эти вот полосочки. Вот эти вот тучи штучек для усиления конструкции были выпилены, приклеены отдельно. А также, в принципе, рундуки у нас служат не, не, не только рундуками, то есть не только местом, где мы будем что-то хранить, но также и дополнительно усиливают наши стены, как бонус. Вот. Дальше вот здесь у нас идет э, колесная арка, да, то есть вот здесь вот где идут вот эти ребрышки. И дальше, хоп, тут будет крышечка которые мы еще правда не прикрутили и дальше вон там идет очень очень глубокий рульбук там уже я не знаю коллекцию туфель Кери Брэдшоу можно спрятать ну и плюс ко всему у нас, конечно, еще в этой части процепа, с этой стороны будет в вон там пропилена дырочка для электрического узла, то есть там, конечно, у нас будет электричество находиться, поэтому, как говорят, с этой стороны место будет чуть-чуть меньше, чем с другой стороны, но это как бы неизбежная история, потому что провода надо куда-то девать. Вот. Так, друзья, в общем, сейчас пойдем уже на чистовую обрабатывать рундук, прикручивать петли, клеивать его фанерой, и очень надеемся, что в этой серии покажем вам уже хотя бы один готовый чистовой вариант рундука. То есть покажем его в глубину, может быть, мы туда что-то положим, чтобы вы понимали, какой там объем. Вот. А сейчас предлагаю посмотреть, как, собственно, эта штука делалась. Hehehehe <laughs> <laughs> Так, друзья, товарищи, у нас уже два дня прошло с момента последнего кадра. Но, как говорилось, в мультики мы строили-строили, наконец построили. Вот так выглядит наш готовый рундук, уже прям целиком и полностью. Мы приделали крышечки, приделали вот такие окантовочки на крышечке, чтобы в общем, было удобнее за них хвататься и открывать наши рундуки. И насчет вместимости. Мы, в общем, как люди, которые любят похомячить, мы все измеряем едой. Поэтому смотрите, мы сейчас откроем нашу волшебный ящичек, а там еда. И вот посмотрите, сколько всего, и там еще осталось места. У нас просто не хватило еды дома, чтобы показать вам полный объем. И мы поэтому набросали, что было, в закромах Родины. Вот приблизительно такой вот объем нашего рундука Я дико извиняюсь за шуршание макарошки делал такое так ничего не забыла нет ну вот как-то так ребят вот столько вмещается туда всего, и там еще, повторюсь, осталось место, потому что нам просто нечего было положить еще сверху. У нас нет столько макарошек сейчас дома, чтобы, в общем, можно было а, заполнить вот эту часть целиком. А, как я уже говорила, именно с этой стороны у нас будет электричество в этом рундуке, поэтому а, его вместимость будет чуть-чуть меньше. Но, наверное, как раз вот столько туда всего влезет друга, с другой стороны, будет полностью в нашем распоряжении, поэтому, собственно говоря, можно будет туда много всего положить. Хочу сказать, что нет, еду мы здесь хранить не будем, она у нас будет все-таки в кухне храниться, но просто для понимания того, сколько всего интересного можно будет запихнуть в этот ящик. Оцените да, масштаб. Я, если честно, даже не ожидала, что так много всего влезет. Ну что, сказала я уже, что объемные очень у нас получились ящики. Вон тот, который с моей спиной сейчас оказался, где макарушки лежали, он самый большой. Вот здесь у нас самый маленький ящичек из серии. Там ну два мобильника, пару носочков туда влезет. Но это действительно вот прям для мелочевки. Вот эти вот окантовочки, о да, которых я говорила, чтобы было удобно открывать. И вот с этой стороны у нас... Такой более низкий, но, тем не менее, тоже достаточно объемный ящик получился. Я думала, что на самом деле он, опять же, будет меньше, но он оказался достаточно вместительным просто потому, что он, ну, широкий по сам по себе. И, несмотря на то, что он низкий, туда спокойно заходит тоже достаточно много вещей. Ну, возвращаясь к макарошкам, я, чтобы вы понимали, ну, там, грубо говоря, пачка макарон, да, я имею в виду по объему, заходит даже несколько. А, вот, Ну, там книжки, игрушки, мобильники, я не знаю, там какие-то вещи, которые нужно брать со спального места, потому что, ну, чтобы вы понимали, да, вот э, все, что вне рундуков, между ним будет лежать матрас, э, который будет... Нашим спальным местом и местом нашего проведения досуга, да, здесь будут играть дети, там, мы здесь будем тоже чем-то заниматься, там, читать книги, еще что-то делать И поэтому не хотелось бы, чтобы здесь что-то постоянно валялось и было раскидано, потому что, ну, спать среди этого будет не очень приятно, как вы понимаете Ну, из-за этого сделали, собственно говоря, вот эти рундуки, это чисто убрать вот хаос жизни со своего пути, для того, чтобы можно было спокойно разобрать спальное место и э, спать здесь. Ну, то есть, например, вот в большой рундук спокойно можно запихнуть все детские игрушки, потому что вы понимаете, что с двумя детьми, когда путешествует, нужно с собой какие-то развлечения, там всякие мозаики, конструкторы, лего и все остальное, что само по себе мелкое, но это нужно где-то хранить, и это нужно где-то вести, так, чтобы оно по всему проценту не летало во время э, поездок. Ну, и, собственно, вот для этих целей рундуки и служат. Но ну, плюс ко всему, дети наши уже протестировали эти рундуки. Им очень понравилось сидеть сверху. Как и царь горы Очень понравилось там лазить В общем, ну, то есть, своего рода Тоже такое а-ля развлечение Место для игрища Что-то в этом духе у нас получилось По-моему, получилось очень здорово Очень функционально Да, было болью в нежном месте Все это сделать, работа была пределом Действительно большая Но, как видите, по-моему Все получилось очень здорово Ребята, на этом мы заканчиваем наше видео, большое спасибо, что вы его посмотрели, приходите к нам еще, приводите своих друзей, подписывайтесь обязательно на нас в инстаграм, делитесь этим видео в социальных сетях, спасибо, пока!